2017 семнадцатый год, двадцать шестое сентября. Маслянина девятнадцать часов вечера. Температура воздуха плюс шесть градусов по Цельсию. Надежда Мицкевич проект Я красавчик.